Good morning всем, а может быть и good evening. Вы на канале Кристинки, да-да, не пугайтесь. Я сменила название канала на YouTube Manager Pro. Но шапочка осталась прежней, обещаю скоро поменять. Итак, мне задали прекрасный вопрос, почему я до сих пор не сменила свой URL канала на укороченный, а именно короткая уникальная ссылка с наименованием канала. Сейчас я подробно вам объясню, почему. Как вы помните, раньше мой канал назывался «Кристинка ушла онлайн». Кристинка ушла поработать онлайн, позаботиться о каналах своих клиентов. Почему мне не удалось сменить ссылку сразу, смотрите в ближайшие две минуты. Вот так выглядела моя творческая студия до того, как я изменила название. Я хотела ввести собственный URL, но мне писали невозможно. Я ознакомилась со всеми требованиями к каналу, и канал им соответствовал. На нем было не менее 100 зрителей. Он был создан не менее 30 дней назад, и в качестве значка использовалась фотография. И я даже добавила фоновое изображение канала, а именно шапку канала. Писали, что нет причин не давать мне возможности сменить канал. Открою вам секрет. Мне удалось докопаться до истины. Это было из-за того, что у меня слово «ушла в» было написано по-русски. Теперь мне эта функция доступна функции недоступные я показала на канале своего клиента. И в ближайшие минуты я покажу и вместе с вами онлайн сменю свой канал, ссылку своего канала на короткий URL. Что для этого требуется? Следите. Мы переходим в творческую студию. В новую творческую студию. Заметьте, идем в раздел «Настройки». «Настройки по каналу», «В доступность функций» и находим статусы функции. Запомните, в старом интерфейсе, в старой творческой студии статусы функции находятся в другом разделе. Я сейчас уже не помню где, но сейчас это во вкладочке вот этой вот «Доступность функций». Переходим. И смотрите, собственно, URL возможно. Вот, вы можете выбрать собственный URL. Как вы помните, я сменила наименование канала, и все наименование канала стало на английском языке. Собственный URL, вам доступен собственный URL. Нажимаем. И мне предлож... предлагается YouTube Manager Pro. Что меня вполне устраивает. Предлагают добавить какой-то суффикс, но мне, если честно, он не нужен. Поэтому я применяю условия. Я намеренно не меняла свой URL до того, как записать это видео. Очень хотелось сделать это вместе с вами. Итак, друзья, меняем. Вы действительно хотите изменить свой url канала? он будет выглядеть следующим образом. Да, меня вполне устраивает. Подтверждаем. Ждем какое-то время. И что мы видим? Пока что не видим. Попробуем скопировать, куда-нибудь вставить. Вот, видите? YouTube Manager Pro. YouTube Manager Pro. Итак, ссылочка у нас коротенькая. Скорее всего, она будет такой же коротенькой. Нет, она здесь тоже почему-то длинная. Какого хрена? Итак, я уж было испугалась. Вот на этом примерно мы с вами остановились, когда на канале почему-то осталась длинная ссылка. Как я говорю, уже я делала это онлайн с вами одновременно. Поэтому я остановила видео и придется его монтировать. Но вернулась в творческую студию. В раздел «Настройки», видимо, нужно проделать повторно а, следующие функции. Здесь, видите, вам доступен собственный URL. Мы в него заходим, и теперь наша ссылка изменилась. Смотрите, я специально для вас ее вставлю под той, которая была до этого. Видим разницу, видим эффективность, видим действенность моих видео. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал. Я обещаю вам в скором времени интервью с, вами, с моими клиентами. Они поделятся с вами своими планами на YouTube и своими планами на работу со мной.